всем здравствуйте на моем канале сегодня буду готовить тематическое безе в основе у меня будет швейцарская меренга она уже готова на 200 грамм белка соответственно в два раза больше сахара белки с сахаром растворяются на водяной бане а затем взбиваются миксером ссылочку на приготовление оставлю под видео в описании понадобятся швашки, красители и кондитерские мешки в принципе здесь насадки не особо так и пригодятся Безы можно выкладывать на пергамент, либо на силиконовые коврики. Пока меренга теплая, с ней очень удобно, комфортно работать. Потом она начинает немного пузыриться. Поэтому я часть сейчас, которую буду использовать белую меренгу, положу в мешок кондитерский. А остальную часть накрою влажным полотенцем. Можно начертить себе разметочку. Но я буду так ориентировочно все делать на глаз. Рассказывать долго не буду, буду показывать. Сначала мне необходимо сделать основу. Несколько таких основ белых подушечек. С помощью влажной ложки я сглаживаю то, что мне не устраивает. Далее вставляю шпажки. Часть меренги сейчас буду окрашивать в красный буду использовать водорастворимый гелевый краситель красный и может быть пригодится еще для интенсивности сухой красный добавила еще сухого красного перемешиваю и даю немножко постоять чтобы крупинки все разошлись не перестарайтесь иначе от красителя будет горчить меренга Она будет невкусно абсолютно обрезала уголок где-то 10 миллиметров то есть сантиметр и начинаю отсаживать раков Начиная с хвостика. Теперь нужно сделать туловище. Голова должна быть такая немножко треугольная форма, вытянутый носик. И здесь вот подушка эта для лапок. Начинаю давить, давить, давить, давить. И вот сюда вытягиваю носик. И пока вот наношу базу на все мои подушечки. Меренгу переложила в мешочек, где обрезала уголок примерно 5 миллиметров и отсаживаю лапки. Осталось сформировать клешни. И добавлю небольшой рисунок, значит здесь у меня уголок где-то 2 мм обрезан. Осталось только сделать глаза, черных бусинок у меня нет, окрашивать меренгу в черный я не очень хочу, поэтому сделаю так. Меренгу окрасила в такой бледно-оранжевый цвет, палочки я подрезала и формирую с этой стороны противенью кружку. А теперь сверху делаю с помощью белой меренги пену. Также вставляю шпажки. У меня еще осталась меренга, поэтому ее надо использовать. Я возьму насадку 1М. Меренгу окрашу в зеленый гелевым красителем Кредо. Здесь как раз-таки, где свободные места, я помещу несколько штук и вставлю тоже шпажки. Красным допишу 23 цифры. Осталось немного красной меренги, но я ее уже никуда не использую. Поэтому я всегда сначала отсаживаю, допустим, если мне нужны белый цвет, значит белый. То есть поэтапно окрашиваю. Сразу не окрашиваю, потому что может много остаться ненужной меренги. Либо на что-то не хватить. Все. Моя красота готова. Поэтому я отправляю сушиться в духовку. У меня открыта дверца. Градусы примерно 50-60. Дверца у меня открыта на 10 сантиметров. Сушить вот эти вот большие, наверное, будут 2,5 часа. 3. Сильно высокую я не делаю температуру, потому что у меня всегда как-то получается по-разному. То есть где-то сироп выделяется, где-то трескается. Это не очень удобно. Ну вот в этот раз сейчас посмотрим, экспериментирую, что получится. Очень надеюсь, что все сохранится в таком же виде. Прошло 2,5 часа. Безы высохла, Я потом закрывала полностью духовку, чтобы оно там дошло вот, поэтому оно полностью остыло, холодное и хорошо снимается с пергамента, маленький рак, классно смотрится, необычно довольно интересно. Вот такое безе получилось у меня в итоге. Смотрится очень оригинально, классно. Можно собирать отдельные букетики. Допустим, кружка, рак, циферка 23. Все это заворачивать в красивую бумагу и дарить тем, кто вам дорог. Кому идея видео понравилась, была полезной, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем самого доброго. Будьте здоровы. Всем пока-пока.